что ж ребята всем привет сегодня у нас опять будет очередное долгое долгое видео вот из серии сварки муфт сегодня две муфты одна существующая другая новая муфта будет вот с установкой пона и так далее мы уже всю работу выполнили закончили вот а вам приятного просмотра получаются долгие видео да? перематывайте если кому-то лень смотреть или что-то неинтересно, просто перематывайте. Вот И там же будет у меня вопросик про чемоданы для инструментов. Если кто-то подскажет хороший чемодан, я буду очень признателен. Именно не такой, который развалится через месяц. Не такой, который... Знаете, есть такие, как полуметаллические, что ли, он с отделениями, с такими с мягкими. Такой не подходит. Они быстро отваливаются, быстро разваливаются, в них скапливается много мусора и так далее В общем, за любую информацию, за полезную, будем вам признательны Все, смотрите видео и наслаждайтесь Народ, привет! Очередная муфта, очередная работа, очередное подключение Даже побриться некогда с этими авариями с этими работами Но сегодня пятница Это большая радость Я думаю за выходные мы приведем себя в порядок Из понедельника с новыми силами начнем Всякие подключения, сварки и так далее Надеюсь, что в выходные не будет никаких аварий Все-таки не будет дождей и ураганов Но сегодня вот в такой красоте мы работаем вот еще один работник идет. Привет, работник. Так что погода хорошая. Будем будем продолжать. А у нас, как всегда, рабочий день начинается с чего? С чашечки с горячего кофа. кофа. Вот. С чашечки даже пар идет. Ладно, ждем пока ребята затянут кабель, ну и начнем свои сварочные похождения. Сейчас подвяжем, муфточку снимем. Вы не смотрите что он полез без пояса без страховки здесь не высоко лесенка у нас короткая поэтому крестовинка висит невысоко Вот так. Немножко подвинул камеру. Так. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Так. Все, подали нам кабель. Начинаем работать. Ну что ж, снимал-снимал я с нового микрофона. Звук получился отвратительный. То есть хорошо что заранее послушали один треск шум гам и так далее ну в общем смотрите муфта уже зажата я долго рассказывал минут наверное 10 снимал но муфта зажата как всегда отмеряем кабель сейчас зачищаем перемещаю камеру ближе и начинаем работать Убирай. Так, тросокусики, помни. кабель у нас зачищен яркое солнце сегодня собственно как и последние несколько дней андрюх дай мне пожалуйста термоусадку тонкую и и не тонкую и этот самый ножницы для ввода ну отрезать вод. тоже сделаем заведем в изоляции зажмем что касается заземления то есть многие написали что ну, точнее не многие а там один по человек или два что не заземлен трос вот но Ребята, мы не электрики Мы монтажники, даже не монтажники Мы сварщики Оптоволоконного кабеля Соответственно, что у меня есть в муфте, то я и делаю Если бы у меня приходил сюда заземляющий трос Или заземляющий кабель Естественно, я бы заземлил трос Но так как у меня в эту муфту с Никакого заземления не спускается Вот Соответственно Я делаю то Что делаю Нашей вины в этом нету Мы занимаемся сваркой волокон Установкой муфта Кто должен подавать сюда заземление Где его брать на опоре мы во все это дело, если честно, даже не вникаем. Если есть, то делаем. Если его нету, как можно сказать, в 99% случаев, то мы его, естественно, не делаем. Вот как-то так. Я думаю, вопросы у вас должны на этом отпасть. Остальные... Я бы с удовольствием заземлял, я бы с удовольствием показывал вам те муфты, которые предназначены для конкретной работы, для конкретных условий, кросы и так далее. Но еще раз повторяю, это не моя контора, не наша контора. Вот. Соответственно, не мы все это дело покупаем, не мы составляем чертежи и схемы, к счастью. Разъездились машины. вот. Поэтому не судите строго. Так, о чем бы с вами поговорить еще? Давайте лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Например, о рыбалке. Завтра суббота, завтра собираюсь с утреца пойти половить подлещечка на фида. Погоду тоже обещают хорошую. Андрюх, салфеточки! Вот, Поэтому мы будем пытаться изловить завтра хорошую крупную рыбу. Ну получится или нет? Я думаю тоже завтра засниму вам, покажу все на рыбалке. Фидер это вообще изумительная вещь, доночка, фидер. Это вам не оптика. За кадровый голос. И снова мы в кадре. Надо было... Так, э, мусорку. Потом может... мусор собрать. Возьму фидер. Возьму с собой прикормочки. Червячков сегодня накопаем. Пенопластик, может быть, насадим. Испробуем. То есть, все будет у нас завтра по фэншую. Я надеюсь. Главное, чтобы этот фен оценила рыба. Надо бы его... Так. Я бы пока запаял. Запаял. На этот перекину. Чего на это перекинуть? И... Ну и как ее укрепление перекинь? На эту, чтобы я эти вот... Я так не могу. Как это перекинуть? У меня вот так пока развернуться подождем, горячую страсть. Ну, неудобно будет. Стяжки где? Там это смотри. Там, там, там, там, нету. Там, там, там. Естественно, нету. Ничего. Так, пока. Здесь отпустим. Здесь отпустим. Магия кино. Оп, и стяжки в кадре. Блин. Когда-нибудь я научусь делать, может быть, динамичный монтаж. И это будет вообще феерично Но пока я такого не умею. Я еще учусь. Учусь. Вообще. Да даже не учусь. Вообще. Некогда с этим заниматься. Опять машин Некогда заниматься монтажом и всем прочим. К сожалению. Очень, конечно, хочется научиться. плохо нет, но некогда. Работа, работа, работа, работа. Постоянная. Потропим, подклеим. Маш. Маш. тебе не <соц> Меня склеивать не надо. Я девчонок люблю. <соц> вот. О чем я говорю? с Своим склеиванием? <соц> Так вот, про монтаж. Значит, некогда учиться. Очень хочется. Все эти школы, студии, YouTube и так далее. Я снимаю для удовольствия. Да, включена монетизация на видео. Вот. Но для того, чтобы купить себе хотя бы какой-нибудь занюханный микрофон, естественно, нужны хоть какие-то денежки, доход. С этой монетизации доход... Ну, я думаю, кто ютубом увлекается и снимает какие-то ролики, все знают, какой там доход. 3 копейки в месяц. Поэтому но есть. Хоть что-то, да, хоть какой-то. Та же самая тысяча рублей. Она лишней не будет. Вот сейчас купили новый микрофон. Ну, но, естественно, он оказался. Не, не таким уж новым, как мы на него рассчитывали Все трещит, скрипит вот. Поэтому надо Все-таки покупать профессиональные Наверное вещи Которые предназначены специально для съемок И пользоваться ими Радиосистемы какие-то Еще что-то Вот Здесь мы берем Красно-оранжевое волокно Остальные нам не нужны и эти красные и оранжевые мы с вами проварим на два поновских то есть красная и оранжевая оранжевая и синяя остальные нам не нужны так вот нужно покупать профессиональные вещи радиосистему скорее всего в планах купить и уже пользоваться качественным звуком про рекордер я пока вообще молчу, потому что для меня это заоблачные деньги. То есть 9-10 тысяч отдать ну я пока не готов. Поэтому, в общем, снимаем в удовольствие. Просто, чтобы был немножко покачественнее звук, мы приобретем, наверное, радио радиосистему. Снова магия кино, и мы приступаем с вами к смарке. зачистки и сварки. Как же работа без горячей чашечки кофе? Без чашечки горячего кофе никуда. Мы сварим красное, работаем около дороги. Поэтому шум машин даже может забивать, наверное, голос. Ну и что касаемо по поводу чашек чая и кофе в кадре. Ну, естественно, это видеосъемка. Естественно... Реклама кофе. Нет, это не реклама кофе. Естественно, мы следим за безопасностью. Никакие волокна у нас туда не летят. Конечно же, так делать нельзя, потому что все вот эти вот осколки могут туда попасть. Но мы за этим очень строго следим, на самом деле. Может, это так и не показаться. Поэтому ничего страшного в этом нет. Если вы обладаете глазами и мозгами или мозгом, у кого У кого-то мозг, у кого-то мозги. У кого-то одна извилина, у кого-то несколько. Так вот, если у вас несколько извилин хотя бы, то, естественно, вы все оцениваете, за всем следите внимательно и смотрите. Естественно, вы не будете скалывать волокна так, чтобы они летели к вам в чай. Но я еще раз повторяю. Это видеосъемка. Это монтаж, склейки, паузы и все прочее. Тем временем одно готово. Хлоп. И два остались оранжевые. Оп! Где вторую? Сейчас, сейчас, сейчас. И второе. А теперь кофе ⁇ они у нас укладываются в одном направлении Ну, как вы уже поняли, я показываю вам обычную работу, не работу суперсварщиков, не работу э, людей. Не знаю даже, как вам объяснить. Многие люди, которые пишут комментарии, они, может быть, да, они работают там с сварщиками еще где-то, но на каких-то производствах. Или в каких-то очень крупных компаниях, где предоставляется все и вся. Вот, где они чувствуют себя королями. То есть, они приехали, они сварщики и так далее. Либо на каких-то производствах, где люди сидят в белых халатах и также выполняют все операции по ГОСТу. И так далее. У нас не так. У нас халатов нет. У нас халатов нет, у нас ничего нету. Мы работаем на том оборудовании и с тем оборудованием, которое нам выделяется. Нам ставят задачу сделать, мы ее выполняем. И стараемся выполнять как можно лучше, чтобы это работало как можно дольше. Потому что иногда приходится работать в таких условиях и с такими, приспособлениями муфтами и прочими прелестями что ну, ни в какие ворота не лезет приходится делать из глины конфетку для того чтобы это работало иногда приходится за кем-то что-то поправлять за кем-то что-то исправлять переваривать не часто, но бывает потому что если мы стараемся к своей работе подходить с долей ответственности с определенной вот, то не все так к этому подходят Ну, а тем временем мы с вами вварили один кабель, очередной существующую муфту. Впереди у нас новая муфта, ну и подключ абонента, который мы по традиции не снимаем. Если когда-нибудь нам удастся уговорить человека, чтобы он разрешил нам поснимать полноценно, потому что все же считают что мы делаем рекламу вот. на самом деле никакой рекламы никому не ни себе в первую очередь мы не делаем потому что она нам попросту не нужна. у нас и так работа выше крыши так все осталось значит нам ее запаять. запаять термоусадками и повесить на столб чем мы собственно говоря сейчас и займемся Весь мусор за собой обязательно убираем Никогда не оставляем Потому что мало ли Ну, во-первых, свинарник никому не нужен а во-вторых, это все-таки оптоволокно Тоненькие вот эти стекляшки Мало ли Собаки, кошки Кто тут бегает Ну, нафиг не надо Собаки, кошки тоже ладно еще. А если детишки колятся, то это будет вообще очень-очень плохо. Поэтому вот с собой ведерка, Много места в багажнике оно не занимает. Но зато всегда чистота. Ну и вот наша муфточка на столбе. Собираемся и газуем к следующей муфте. Разворот. И поворот. Подъезжаем, подъезжаем. Вот здесь, наверное, будет муфта. Да? Ну ладно, давай тогда задним ходом и приступим к работе. под мусор тебе да, да. а? будет ЦУ? мне циу да будущее. начальнику циу давай ну ты охамел ну да а что делать жизнь такая чей могу поделать ну говори что надо будет больше этих маленьких заказывать уплотнить на термиса да потому что они уходят быстрее чем это Там еще есть у меня целый этот. Не, я вообще говорю, Роб, две или три трубки здоровые. Не, я, я понял. Они быстрее уходят. Ну да. Я вот так что издалека замечаю. Ага. большие то не так. Кстати, ребят, может быть, кто-то из вас посоветует нормальный чемодан для инструмента. Только не говорите вот про эти вот, которые железные с перегородками, которые все эти, ну, по типу железные. Все эти перегородки, мягкие, бархатные, они все эти высыпаются, разваливаются через неделю работы. А именно вот конкретно хороший чемодан, который можно использовать повседневно, класть в него инструмент, тяжелый инструмент, и носить его с собой ну, чтобы вот так вот все в навалку не валялось был у нас этот который с, с... с перегородками с мягкими но это ни о чем вообще то есть он развалился буквально там через две недели наверное использования все перегородки повылетали они же там не фиксируются так что буду благодарен за совет если он окажется действительно хороший кассета здесь фиксируется только гайками сверху поэтому мы ее прижимаем так. сделаем наверное в один вот потому что тут у нас будет абонентский кабель и оптш магистралька Сразу же это все мы зачистим шкурочкой, чтобы потом не мучиться. ждем кабель. Дожди, сейчас зачищу. Кепочку дать. Кепочку. Да сейчас варить сяду. А вообще да, кепочка штука хорошая. Там мозг начинает подзакипать. Иди-то, верни. Ухренеть, сервис. сервис. Пришли, очки сняли с головы. Какую-то кепку вонючую одели. Во. Вот теперь я настоящий сварщик. Да. Я думал искусственным. это не наш Нет, метод. да. У нас все натурально. Хорошо хоть так. Оп. Давай перекидывать что-то там, куда хотел перекидывать теперь. Стартер есть? Есть. Не, есть. так сразу? Кривой. А тут и говорить не надо. Твоя только филейная часть перед кадром мелькает. Тоже ничего. Ну да, реклама. Филийная часть, -то. да. Так. Что? Меняем ракурс. Так, ну давайте сначала запаяй, потом будем все остальное. Все как обычно, ничего нового. Термоклей. Почему ничего нового? А кепка? Ну, кепка это кепка. Вы напишите в комментариях, может кому-то что-то снять отдельно, покрупнее показать. Ну, я имею в виду из работы. Хотя уже всех этих премудростей тысячи на ютубе. Я не знаю даже. Вообще, конечно, желательно производить усадку трубок, вот этих вот термоусадочных. После того, как вы зачистили модуль. И один модуль, и второй, и вообще все модули, которые у вас есть. Потому что если вы рубанули волокно, то придется все это срезать, перезачищать кабель и заводить по новой. Поэтому, если вы в своих силах не уверены, делайте вот эту вот процедуру после того, как вы уже зачистили модули. То есть сняли защиту с волокон. А еще лучше уже после того, как вы все сварили и уложили в кассету. Один закончил, второй начал. только что прислали схему нам на эту на новую муфту оказывается сюда нужно еще четверку делитель вклеить ну поставить вклеить Сейчас будем этим заниматься. Проверяем присутствие сигнала. На всякий случай прикрываем, чтобы свет не попадал. Сигнальчики есть. Уходит он у нас в сторону абонента. Все. Сварили мы с вами все правильно. Делаю здесь посерединке примерно для того чтобы оставить возможность волокнам свободно здесь гулять почему потому что такой кабель как у пц имеет свойство даже не знаю как это назвать то есть у него вылезают волокна из модуля сейчас покажу объясню что я имею в виду ну те кто знает знают кто не знает тому сейчас расскажу вот этот толстый модуль он при нагреве летом при охлаждении зимой ну, в общем при разнице температур у него есть такое свойство что волокна из него выходят и получается вот здесь вот такое вот кольцо неприятно если им некуда деться вот поэтому оставляю специально вот такие вот запасы для того, чтобы при выходе волокон, вот, если они сами сюда не дойдут и где-то здесь все-таки вспучатся, вот, естественно, сигнал у абонентов пропадет, будет вызов, мы приедем при помощи рефлектометра, определим, в чем проблема, да, откроем эту муфту и просто вот этот запас вытянем, и тем самым уберем вот этот макроизгиб кольцо. Все сварено все готово термоусадки обдуты тоже термоклей под ними здесь крышка закрыта кассета осталось одеть колбу положить пакетик силикогелем надеть колбу и повесить все это дело на столб безопасность превыше всего поэтому ходили пояс монтажный вы ну полезли Вот собственно и все.